Здравствуйте, дорогие друзья! Год назад нам посчастливилось пообщаться с удивительным человеком. В миру его знают как Вадим Тунеев, как ученого, биолога. Мы знаем как Бхакти с вами Махарадж. И сегодня, спустя год, у нас продолжение нашей беседы. Надеюсь, вам будет очень полезно. Поэтому слушайте внимательно. Мы будем говорить об универсальных способах, о способах улучшения жизни, изменения судьбы. И, в общем, как сделать так, чтобы все было хорошо. И все были счастливы. Здравствуйте, врач. <смех> Я сразу вам задам несколько вопросов, которые нас очень тревожат. Первый ⁇ это то, что вот в мире есть какие-то универсальные законы, например, притяжение Земли. И оно нас притягивает, и мы не можем как бы, ничего с этим поделать. Можно там самолет использовать, как-то оторваться, но так, чтобы навсегда подпрыгнуть и полететь, мы не можем. То есть это универсальные законы, которые неизменны. И вот возникает вопрос, если есть такие физические законы, то наверняка есть тонкие законы, как законы кармы, например, да? законы мышления кого-то. Но вот эти вот законы земного притяжения, они нас обуславливают. А можно ли сказать, что есть какие-то законы, которые могли бы нас, наоборот, освобождать? то есть чтобы они были универсальны для всех или вот каждый человек он индивидуально на каждому нужно что-то свое или есть что-то что вот можно применить каждому и он мог бы как-то в жизни прогрессировать безусловно есть универсальные законы и эти законы столь же непреложные как и физические законы Человеку кажется, что он может какие-то законы нарушать. Например, закон правдивости. Только если человек говорит правду, он может быть спокоен, он может быть уверен в завтрашнем дне, он может не бояться. И в конечном счете итог будет хорошим. Однако человек по неразумию своему и потому что он видит всего лишь навсего очень ограниченный участок реальности, не понимая отдаленных последствий, не понимая причин каких-то событий, он думает, что ну вот я могу сказать неправду и мне будет хорошо. Но на самом деле, как я уже сказал, закон правдивости, закон, нравственный закон о том, что нужно говорить правду, он столь же универсален, как закон гравитации. Может быть, последствия этой неправды придут не завтра, не послезавтра, а чуть позже. Но рано или поздно последствия придут. Более того, даже в тот самый момент, когда человек говорит ложь, меняется физиология человека, меняется химия человека. Это можно увидеть с помощью определенных приборов, детекторов лжи. Детекторы лжи говорят, да, человек говорит ложь. То есть в этот самый момент, когда человек говорит ложь, он испытывает стресс. И это уже негативные последствия лжи, которые он сказал. То есть законы нравственности от законов, природы отличает только кажущиеся возможность их нарушить. Но на самом деле это кажущаяся возможность их нарушить. И подобно тому, как если я уважаю законы природы, я могу и знаю законы природы, я могу жить здесь и быть благополучным, точно так же, если я знаю более тонкие законы, законы нравственности, законы, управляющие, ну, скажем так, судьбой, кармой, то, соответственно, следуя этим законам, исполняя их, я тоже получаю какое-то благо. Вот. Закон гравитации надо знать. Если человек возомнит, что он не подвластен законам гравитации и попытается спрыгнуть с крыши высотного дома в надежде на то что закон гравитации в этом случае не подействует он расшибется и умрет точно так же когда человек пытается нарушать нравственные законы последствия этого плохи и что касается освобождения это интересная вещь в сримад бхагаватам законы природы тонкие законы природы сравниваются с веревкой, которая продета в носу у быка. Нос у быка очень чувствительное, чувствительное место, и поэтому быком управляют, дергая за эту веревку. И, соответственно, если бык идет прямо или туда, куда хочет хозяин то он не чувствует боли, но стоит ему немного отклониться в ту или другую сторону, сразу же он почувствует боль. Точно так же и законы материальной природы. Если человек следует им, нравственные законы, то он в целом счастлив, он не чувствует боли. Стоит ему немножко отклониться в ту или в другую сторону, он точно же почувствует боль, и эта боль всего лишь навсего указатель на то, что он отклонился от законов природы. Вот. Но когда он исполняет эти законы природы, когда он подчиняется им, он может быть счастлив, и он вполне свободен. Вот. Никакой человек не бывает абсолютно свободным. Наша свобода – это наша свободная решимость или свободное желание следовать законам природы. Эти законы природы, законы нравственности, ну каждый человек видит их по-своему. Вот если хочется их понять, да, то есть, скажем так, как с ними познакомиться, да, потому что кто-то во что-то верит, во что-то не верит. Нет, согласен, согласен. Законы нравственности от того и называются законами, что это не вопрос некого субъективного решения. Это не вопрос субъективного выбора. Законы нравственности столь же непреложны и столь же универсальны, как любые другие законы. И подобно тому, как есть свод законов государства, которым все должны подчиняться, есть свод законов нравственности, законов Бога, и он обычно описан в разных священных писаниях. В Библии есть, скажем так, «10 заповедей, которые Бог дал Моисею» пример этих законов, не только эти, в пяти книжах, в первых пяти книгах Библии более 630 различных законов, правил или установлений, которыми, которым должны следовать люди подчиняющиеся этому Священному Писанию. В любом другом Священном Писании в мусульманстве есть законы шариата, в ведической культуре есть дарма шасты, в которых также изложены все эти нравственные законы. Есть очень, скажем так, фундаментальные законы, и они изложены, скажем, в десяти заповедях. Их немного. Надо говорить правду, надо заботиться о старших, нельзя прелюбодействовать и так далее. Это фундаментальные, элементарные законы, которые должен знать каждый. Есть более тонкие законы, которые регулируют нашу ежедневную жизнь, заботясь о нашем благополучии. Так? Ну, мы все, например, знаем, что зимой надо одеваться тепло. Так для этого не нужны законы. Но уже что человеку есть зимой, а что не есть, это может быть описано в Священном Писании, потому что, опять же, человек может по неразумию своему нарушать этот закон. Ему нравится что-то, что не соответствует этому сезону. Поэтому в Священных Писаниях будет сказано... А это есть нельзя ни при каких обстоятельствах, это можно есть при определенных обстоятельствах и так далее. Это все законы, более тонкие законы природы, и они э, точно так же, как и любые другие законы, записаны в книгах этих законов, в сводах законов. Вот. Интересно, что ну, так или иначе они связаны с религией, с любой из религий. А вот если человек, допустим, ну, он не религиозный, да, не верит ни во что, он считает, что это все опиум для народа, то я помню, вот в Бхагавадгите, там в 12 главе, рассказано, что есть самый высокий это когда ты только думаешь о Боге, это самая высшая степень. Да, если этого не можешь, делать так, если этого не можешь делать так. И там до самого нижнего, самый последний, там кажется, э, получать знания да, самый последний пункт. Э, а вот если человек, скажем так, он ну, недостаточно интеллектуален или разумен, чтобы получать знания. Что можно таким людям, может быть, с чего-то начать, вот какой-то, знаете, чтобы, чтобы все-таки идти вот к этому? Хороший вопрос. Во-первых, надо понять принцип. Независимо от того, верит человек в Бога или нет, все люди понимают, что есть некая сила выше, чем я которой я так или иначе должен подчиняться. Кто-то не верит в Бога, но все равно у него есть какие-то суеверия, у него есть какие-то приметы, он ходит к гадалкам, он пытается так или иначе все равно понять, каким образом я должен вести себя, чтобы эта высшая сила была мной довольна. Даже если это высшая сила, скажем, государства. Вот. В конечном счете все люди знают, что у них есть какой-то начальник, им нужно его удовлетворить. То есть человек может верить в Бога, может не верить в Бога, но все понимают интуитивно и на уровне разума в том числе, что есть силы, которым им нужно подчиняться. И, собственно... Закон Священных Писаний построен таким образом, чтобы все люди, независимо от того, достаточно ли расширено их сознание, чтобы признать, что существует Бог, некий изначальный творец и законодатель, или их сознание узкое, оно не может вместить в себя понятие Бога, но вот никак он туда не помещается, в это сознание, независимо от того, на каком уровне человек находится, все равно человек может следовать каким-то законам, и подчиняясь этим законам, а в конечном счете эти законы, они продиктованы высшей силой, и подчиняясь этим законам, он получает благо. Вот И все люди понимают, для того, чтобы получить какое-то благо, я должен чему-то следовать. То есть, и, иначе говоря, я не должен жить как... Бог на душу положит, как мне хочется, как захотелось моей левой пятки. Все люди знают, что если я буду жить, подчиняясь собственным капризам, то в конечном счете ничем хорошим это не кончится. Это кончится трагедией. Вот. И поэтому сам принцип принимают все то, что я должен принять некую силу и следовать этой силе, исполнять ее волю. Так, это может быть, в моем понимании, одушевленная сила, или какая-то неодушевленная сила, неважно. Вот. И все знают, если я следую этому, я получаю благо. Это, собственно, ну, самый элементарный способ обучаться. В нашем мозге есть, мозг мозге, есть механизм обучения. Этот механизм обучения он построен на том же самом принципе. Я делаю что-то хорошее, я испытываю какую-то позитивную эмоцию. Я делаю что-то плохое, я испытываю негативную эмоцию. Меня либо наказывают, либо поощряют. То есть так человек знает. Я делаю, если я делаю что-то правильно, результат будет хорошим. Если я делаю что-то неправильно, я буду страдать. А вот люди... Бизнес-тренера разные, люди, которые ну, для других являются высокими авторитетами, да, после тренингов, в которых там, меняется жизнь других. А есть же тренера, которые вдохновляют других, и они начинают чему-то следовать, их жизнь меняется. А вот интересно, их судьба меняется, или это, ну, как происходит этот процесс, чему они все-таки учат, эти тренера? В конечном счете, тренера учат тем же самым универсальным законом. Они могут их как-то упаковать, каким-то образом подать, но они в конце концов скажут вам то же самое, что написано в Священном Писании. Они скажут вам, не нужно лгать. Если вы лжете, последствия этого будут негативные. Не нужно пытаться причинять боль другому человеку. Неважно, подчиненный он ваш или там, равный с вами. Последствия этого будут печальные. Так они могут формулировать эти законы так, что что человек ну, ясно понимает, как этот закон работает. И когда человек начинает следовать этому закону, а закон этот, в конце концов, высший закон, закон высшей силы, то, соответственно, до какой-то степени не то, что меняется его судьба, а скажем так, он получает максимум того хорошего, что он мог бы получить, имея ту карму, которую он имеет. Закон работает именно таким образом Если я не знаю закон или нарушаю закон, я ухудшаю свою ситуацию, я делаю ее хуже Но если я следую закону, то максимум того хорошего, что со мной может случиться, со мной случится Больше этого, ну, для того, чтобы это случилось, надо слишком... Ну, хорошо постараться, для этого уже другие техники есть. Но если я просто следую каким-то элементарным законам нравственности, я э, извлекаю максимум пользы из э, того, с чем я сюда пришел, из той кармы, из той судьбы, которая может со мной случиться. Я не осложняю ее, не ухудшаю ее. Я вот просто вспомнил, как-то я на одной из ваших лекций слышал, вы рассказывали, что у Бога есть три силы. там Ичха-шакти, сила желания; гьяна-шакти, сила знания, и кре сила действий. И вот, например, взять Стивена Кави, он в книжке в своей «Семь навыков высокоэффективных людей», там он говорит, что для того, чтобы достичь какой-либо цели, нужно знание, желание и действие. То есть это практически то же самое. Получается, что... Они, люди, просто рассказывают Священное Писание простым языком для людей понятным. Да, они рассказывают это, они могли почерпнуть это из Священных Писаний, они могли почерпнуть это из какого-то своего опыта и здравого смысла. Потому что большая часть этих законов, ну, она, скажем так, она постигаема, она... Ну, самоочевидно, что ли, вот. но в конце концов, если мы хотим знать все законы, до каких-то законов бизнес-тренера могут додуматься сами, но до каких-то законов они никогда не додумаются, они слишком тонкие для них и слишком неочевидные. Поэтому, если мы хотим получить более полную версию этих законов или, скажем так, более универсальную версию, потому что, опять же, какой-нибудь бизнес-тренер в процессе своих размышлений, размышлений над своим опытом, над опытом других людей, может вывести законы. Но эти законы могут ну, быть неким частным случаем более универсальных законов приложимых для данной конкретной ситуации. Он может не дойти до более универсального закона. Если мы хотим понять универсальные законы, которые действуют всегда при любых обстоятельствах, и если мы хотим понять их в больших подробностях, с большими тонкостями, понять что-то, что никогда ни один бизнес-тренер не поймет, для этого надо обращаться к Священному Писанию и и нужен учитель, который скажет как этот закон применять в твоей жизни, потому что некоторые законы священных писаний могут показаться отжившими свой век, уже устаревшими или еще что-то такое. Они могут показаться таковыми, потому что, опять же, это некий частный случай применения универсального закона. Человек, знающий это, объяснит, какой универсальный закон стоит за этим частным случаем и объяснит, каким образом вам в вашей конкретной ситуации нужно этот закон применять. Вот. И, собственно, ну, вот это то, что бизнес-тренеры и делают. Они э, берут эти универсальные законы и прилагают это для конкретной ситуации. И ну, люди получают какой-то успех. Получается, есть определенный коридор судьбы. Да? И когда человек берет эти законы, э, он начинает им следовать. И вот в этом коридоре самый лучший вариант к нему в жизни приходит. Ну да. Поэтому, собственно, некоторые, даже проходя тренинги, не получают чего-то сверхъестественного, если им не положено даже чего-то хорошего. Но все равно это нужно делать, получается, потому что... Делать это нужно. Любой человек, который следует закону, все равно получает благо. Это может быть не то благо, которое он себе думал. Как, например, тот пример, который я приводил с ложью. Человек может думать, я солгу, и как-нибудь мне это сойдет с рук, как-нибудь я получу какое-то благо. Во-первых, не сойдет с рук, рано или поздно это придет. Впоследствии за это нужно будет расплачиваться. Та так называемая выгода, которую человек получит, будет очень непрочной. И в конце концов все тайное станет явным. Но а, а, человек не понимает... А, да, даже если, скажем, это не случилось или случится только в будущем, человек все равно наносит себе вред, когда он лжет, потому что тотчас же его система приводится, в весь а, его организм приводится в некое стрессовое состояние, а, появляется страх, начинают выделяться гормоны стресса, и а, поэтому... Что я хочу сказать, что... Но сам человек может этого не отследить. Мы же не понимаем, не, не знаем, как следует все то, что происходит в нашем теле, все плохие и хорошие реакции нашего тела. Поэтому, скажем так, благо, которое человек получает от следования законам, и вред, который приходит к нему от нарушения этих законов, он... они гораздо больше, чем то, что человек видит. Человек видит что-то, это верхушка айсберга. На самом деле человек получает гораздо большее благо, часть из которого он не знает, узнает только позже, и, и может быть, никогда не свяжет это с этим. Вот. Поэтому, скажем так, человек, ну вот есть у него какая-то непосредственная задача, которую он хочет решить, он идет на тренинг, ему говорят, каким законам нужно следовать, он следует этому, задача не решается. Так? Но... Все равно он получает благо И часть этого блага он не может не понимать, не знать Но, тем не менее, оно есть Это, это несомненный факт Потому что, ну, ну, вот так устроен этот мир Поэтому нельзя судить Об эффективности того или иного правила Или той или иной рекомендации Только по каким-то, ну, скажем так грубым плодам которые мы непосредственно получаем в данный момент плоды есть позитивные плоды есть они придут придут скоро придут позже и мы никогда всего масштаба того хорошего что мы получили не поймем в силу опять же ограниченности нашего сознания и нашего понимания вот все-таки интересно, есть прарабдакарма, да, как уже проявленная судьба, но есть еще карма, это как наше действие, она же тоже имеет последствия. И получается, когда человек начинает следовать какому-то правилу, то есть он совершает определенную карму, и она же влияет на его будущую жизнь. Конечно, то конечно. Есть, ну, все-таки судьба меняется только на уровне каком-то поверхности. Да, конечно. именно это я и говорил, что... Последствия эти, человек какую-то часть последствий того, что он ну, следует законам природы и законам Бога, получает в этой жизни, какую-то он получит позже. Он никогда не увидит это. Но это где-то откладывается в информационном поле нашей там, Вселенной, и человек все равно получит благо вот. поэтому следовать надо законам. Тут никуда не денешься, иначе мы как тот самый бык из примера, который я привел, будем страдать, потому что мы отклонились. А вот еще есть, говорят, есть еще агама карма, да? то есть какой-то более высокий уровень. И он на уровне мыслей. Можете вот что такое агама карма раскрыть? Вот для, может быть, ну как-то на практике, да? То есть кирагмана карма – это вот делаешь, получаешь результат. А что такое агама карма на практике? Как мы можем это знание применить в своей жизни? Мы делаем что-то и получаем какой-то непосредственный результат. Одновременно с этим... Результат, который мы получаем, и действия, которые мы исполняем, влияют на наш ум. Они формируют наш ум. То есть, последствия любого действия имеются на двух планах. На грубом непосредственном плане и на тонком плане, на плане нашего ума. Вот. И э, каждое наше действие, оно в том числе э, формирует наш ум, делая его либо, ну, скажем так, более э, соответствующим законам этой природы, более счастливым. А человек становится, в принципе, скажем, более счастливым. Так, мы знаем, что есть люди, которые рождаются с очень, ну, э, с очень как это сказать, с очень легким характером. А есть люди с тяжелым характером, которым всегда плохо, которые всем недовольны. Вот. Это результат, опять же, поступков, которые они совершили в прошлом. Агома – это та карма, которая накапливается в нашем уме, и которая влияет как на эту жизнь, так и на следующую жизнь. Это некая форма нашего ума, которую он приобретает в результате совершаемых нами поступков. А вот если есть такая техника, я сам ее пробовал, она неплохо работала. Брайан Трейси рекомендует это писать каждый день 10 своих целей, и каждый день это нужно делать. И смысл в чем в том, что человек как бы прописывая свои цели, даже если он ну, не сильно стремится их реализовывать, у него появляется и желание это делать. Ну у меня так было, я вот хотел английский учить. Но мне сложно было начать это делать. То есть какой-то мотивации не хватало, что-то меня все время останавливают. Но когда я начал писать, что я вот там в конце этого года и разговариваю на английском, я писал это несколько, ну, неделю, может, две. И после этого у меня прям вдохновение пришло, и я учился месяца три, не переставая. Потом я перестал это писать, но месяца три я учился, прям каждый день. И потом вот как бы опять ушло это желание. И потом я пробовал опять, начал писать, и действительно у меня опять появилось желание, начал опять учить. То есть это вот на уровне агамакармы кармы получается, мы впихиваем в свое подсознание какое-то желание, или это просто совпадение в моем случае? Нет, это не совпадение. Именно так это работает. На, э, скажем так... Человек может... Человек — программируемое существо. И если он не будет программировать себя сам, то его все равно будет программировать кто-то. Телевизор нас программирует, пропаганда нас программирует, люди, с которыми мы встречаемся, нас особым образом программируют. Иногда это называется манипуляциями. Человек даже не понимает, как им манипулируют, как, как им управляют. Вот. Поэтому, собственно, если человек возьмет этот процесс в свои руки, вожив в свои руки, и начнет программировать себя сам, то, естественно, ну, у него будет больше самоуважения. Понятно, что человек, которого кто-то постоянно программирует, он может даже не знать о том, как его программировать или даже понимать где-то но в общем ну как бы а, с радостью принимать это но ну вот ну вот да вот мне так легче жить меня под, запрограммировали под ту реальность в которой я живу вот это то что происходит так пропаганда именно этим занимается она а, помогает в том числе человеку приспособиться той порой ужасной реальности в которой он живет вот объясняя ему что все не так уж плохо что наоборот все хорошо все замечательно мы победим и так далее вот но разумный человек человек который считает что ну вот это ниже его достоинства чтобы его кто-то программировал, причем непонятно как и непонятно на что Потому что запрограммировать ведь человека можно на всякую, на любую гадость. Можно запрограммировать человека, и он начнет убивать других людей, и будет уверен, что он прав, и что он делает какое-то добро, и что э, это хорошо. Вот. А, так вот, если человек понимает это, то он начинает программировать себя сам, и это один из способов программирования. А, <кх> Я сейчас не помню, кто, но был один знаменитый психолог, который разработал способ избавления от зависимости точно такой же. С единственной разницей в том, что он советовал писать какие-то вещи, программирующие в том числе себя. У меня все хорошо, я свободен от этой зависимости, я не... Ну, не завишу от всех этих вещей. Он советовал делать это перед сном или рано-рано утром, когда ум человека находится в альфа-состоянии, в пограничном состоянии, и когда легче проникнуть в подсознание. Вот. Почему, скажем, нужно писать эти цели каждый день, несколько дней, потому что, ну, пока это дойдет до уровня подсознания, с уровня сознания, как получается... А Человек ставит себе цель на уровне сознания, да, ну, у них плохо было бы говорить на английском, но в подсознании его сопротивляется, там находится лень, какие-то другие программы. Вот, чтобы мне перевести, чтобы мне, скажем так, свое сознание еще больше заточить на эту цель, нужно обязательно ее вложить в подсознание. Вот. Для этого используются разные техники, одна техника просто тупо писать, другая техника писать в определенное время, когда эти формулы легче заходят в подсознание, и зайдя в подсознание, они могут поменять, потому что на самом деле работа с судьбой – это в конечном счете работа с подсознанием. Большая же часть нашей судьбы находится там, не на уровне сознательного ума, а на уровне подсознания. Вот. Так что да, мы каким-то образом модифицируем это. Это вот можно сказать, что это как работа с агама кармой. Да, да. <клес> вот интересно, есть ну, какие-то там исследования, да, что э, человек, э, клетки человека, клетки тела, они меняются, там постоянно меняются, обновляются, и практически тело там очень полностью обновляется на клеточном уровне за какой-то период времени. Но при этом все болезни, да, хронические болезни, которые у нас есть, они остаются. И вот еще один пример из моей жизни. Недавно я общался с человеком, который достаточно известный как, ну, как целитель, скажем так, да, ну, на более физическом уровне. И он мне сказал, что вот у тебя ты в очках ходишь, сними их, выброси. Я за 7 дней сделаю тебя зрячим на 100%. Но при этом я родился с таким зрением, у меня зрение, вот оно с рождения как было, когда вот с при рождении и сейчас, вот мне 30 там, 34. И вот эти, вот до этого возраста у меня зрение никогда не менялось, оно всегда одинаковое. И вот он мне говорит, что это все твои установки, за 7 дней я тебя вылечу. Ну хорошо, я снял очки и 7 дней вот делал все, что он говорил, но при этом результата не было. То есть у меня примерно на таком же уровне все и осталось. Но только, например, если глаза устают, то после этих практик они у меня восстанавливались до того уровня, на котором, когда утром я просыпаюсь, мне нормально, более-менее лучше всего я вижу. И он мне сказал, что это все потому, что ты вот считаешь, что это с рождения так, и вот так вот как бы всю жизнь у тебя должно быть. Потому что это у тебя такая установка на уровне подсознания. А если ты начнешь верить в то, что ты можешь, ну, то есть, как агама карма получается, верить в то, что ты можешь быть зрячим, то ты станешь зрячим. Вот, используя те техники, которые я тебе говорю, может быть, тебе нужно, чтобы поменять эту установку, там больше времени, чем 7 дней, но он уверял меня, вот, чем, ну, ничего не получилось, я забросил это дело, но все-таки, вот, может ли вера человека, вот, поменять какую-то физиологию? Как... Да, безусловно. И сейчас достаточно бурно развивается раздел генетики, который называется эпигенетика. И эпигенетика ⁇ это как раз наука, которая изучает изменения на генетическом уровне дело в том что у нас есть гораздо больше генетического материала чем тот который работает то есть выражаясь категориями там прорабда кармы у нас активизированы некоторые гены но при этом у нас есть еще огромное количество генетического материала который спит который не включен, в том числе и вариантов тех же самых генов, с которыми мы родились, и которые в основном работают. И если и такого рода практики с умом помогают включать эти спящие гены, и таким образом можно даже, ну, избавляться от каких-то очень серьезных врожденных заболеваний. Опять же, наверняка это не абсолютное утверждение, наверняка все равно есть пределы чего-то, но в каких-то пределах, причем очень существенно, человек может изменить, включив новые гены. Например, сейчас, после того, как был расшифрован полностью геном человека, сейчас есть очень много банков данных генов людей. Так? И сравнивая эти гены, сравнивая историю болезней, вернее, изучая генетику человека и болезни, которыми человек там, болеет, можно понять, какие, скажем, варианты генов делают более вероятным то, что человек заболеет той или иной болезнью. То есть у молодого человека, который ничем не болеет, можно взять его генетический материал, можно считать весь его геном, сравнить это с банком данных и сказать ему, что вот у тебя есть склонность, скажем, к болезни Альцгеймера, или склонность к диабету, или склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Вот. И если человек знает это, вооруженный этим знанием, он может поменять свой образ жизни и... Несмотря на то, что, скажем, от рождения у него была очень большая вероятность, что он этим будет болеть Он может это избежать или, по крайней мере, значительно отдалить приход этих болезней Просто потому, что он знает и заранее живет таким образом, чтобы ну, предохраниться от этих заболеваний вот. Причем, еще раз, речь идет только, скажем так, об активных генах, но есть еще вот эти вот спящие или молчащие гены, которые можно активировать с помощью других, более тонких способов, в том числе с помощью ума. На уровне кармы, это получается, мы, используя агама карму и крема, на карму можем повлиять на прорабда-карму, получается. Именно так. И э, фактически это, ну, если взять это связать с астрологией, то это как гармонизация планет идет, насколько я понимаю. Ну да, астрологическая карта ⁇ это всего лишь-навсего символическое описание энергии, которые действуют в нашем уме и их взаимоотношения между собой. И, соответственно, да, можно... Ну, вооружившись этими знаниями, привести свою астрологическую карту в какое-то более оптимальное состояние, как это ни назови, гармонизацией планеты или какими-нибудь там упаями для того, чтобы умиротворить, ублаготворить планеты. Раньше, когда люди были более верующими, они говорили, что вот нужно эту планету благотворить. Сейчас они говорят гармонизация планет. Более секулярный, нейтральный термин. <gülüyor> вот. Но в сущности речь идет о том же самом. <глуш> Получается, что многое зависит от нашей веры, от того, во что мы верим. Да? То есть во что мы верим то и получаем фактически да. на уровне подсознания на уровне сознания но сам факт что вот как бы по вере в вашей вам и воздастся да и тогда вопрос а как можно поверить в то что вот может мою жизнь улучшить да. <как> ну во-первых надо общаться с человеком который этому следует и посмотреть на него мы очень сильно, сами того даже не понимая, зависим от других людей, следуем другому человеку, так или иначе воспринимаем что-то от другого человека. Недаром говорится, с кем поведешься, того и наберешься. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. То есть... Сначала надо смотреть на людей, которым это, которые этому следуют, а, и надо слушать. Когда мы слушаем на уровне нашего сознания, ну, мы понимаем, каким образом это работает, мы убеждаемся в этом, или если не убеждаемся в этом, то, по крайней мере, ну, какое-то зерно веры в нас зарождается. Мы все знаем, что ну, любая вера она передается... Воздушно-капельным путем она передается через звук в конечном счете. Особенно если это звук человека, который находится рядом и который влияет на нас, помимо своего звука, своей личностью, своим полем, своей аурой э и многим другим своей энергией. Uh. То есть надо слушать, надо общаться. Надо читать об этом и надо пробовать, потому что любая вера может усилиться, если мы получаем благо следуя чему-то на экспериментальном уровне. А вот много в мире всяких учений привлекательных, а как все-таки сделать правильный выбор, чтобы верить, ну, научиться да, или выбрать во что верить, что оно, чтобы оно действительно приносило мне пользу, а не во что-то ложное, что сделать мою жизнь хуже? Э. Интуитивно, скажем так, у нас есть склонность от природы следовать чему-то и далеко не всегда хорошему. Мы уже пришли с этой склонностью. Но на уровне разума мы можем понять, что есть все-таки хорошие вещи есть дурные вещи. И, собственно, разум для того и дан человеку, что и человек отличается от любого другого живого существа, у которого нет этого развитого разума, тем, что он может осознать, законы природы, те же самые, о которых мы говорили, осознать последствия хорошие и плохие того, что принесет ему тот или иной поступок, и попытаться избежать этого. То есть, иначе говоря, с помощью разума я могу, ну, как бы, я могу... Интуитивно, не, не только интуитивно, а, а, я должен включать разум, когда я выбираю. И а, критерием моего выбора должно быть, ну, в целом, вообще хороший человек, который это говорит или нет. А, а, и, а, ну, скажем так, насколько эти вещи соответствуют записанным в нас понятиям добра и зла. Все-таки они же есть, они универсальные. Мы знаем, что причинять зло другим людям нехорошо. И если кто-то рассуждает о том, что ради Бога можно других убить, и Бог будет этим доволен, ну вот таким рассуждением не нужно верить, то есть иначе говоря, есть, скажем так, есть какая-то внутри интуиция у нас, и этой интуиции тоже нужно до определенной степени доверять, и надо смотреть, вот хороший этот человек или нет, хорошая от него энергия идет или нет. Светлый он чистый или от него идет какая-то грязь? Вот. И что мне советуют в конце концов? Советуют мне ну, каким-то образом причинять вред другим людям или причинять вред другим живым существам или за счет других, скажем так, как-то манипулировать людьми, как, например, Корнеги. Возьмем ну, знаменитый вариант этого человека, советчика, как нужно там, жить с другими людьми, как вести. Но очевидно совершенно, если мы почитаем это, мы увидим, что он дает нам набор каких-то манипуляций. Он не дает нам набор каких-то вечных истин, которые смогут... И, и да, пользуясь этими манипуляциями, его советами, мы можем получить благо временное благо, краткосрочное, быстро приходящее и быстро уходящее, вот. Но на каком-то глубоком уровне мы понимаем, но ну это, вот, это, это все хорошо, но это не даст мне по-настоящему, не принесет мне по-настоящему большого блага. То есть надо Заложен у нас внутри, ну вот я не знаю, как еще объяснить. Надо смотреть на человека, надо смотреть на вещи, которые он говорит, и надо сравнивать их с универсальными истинами. А в идеале надо знать, что написано в священных писаниях, и надо сверять то, что говорит этот человек со священными писаниями. Если, он, если то, что он говорит, резонирует с этим. И это может быть более, скажем так, более практичная версия того, что написано в священных писаниях, с какими-то практичными методиками и так далее. То тогда это следует принять. Вот. В конце концов, ну, надо пользоваться понятием треугун. Есть гуна благости, и все то, что относится к этой категории, благости, сатвы, оно принесет хороший результат. Есть страсть, страсть принесет дурной результат. Тамас, он отвратителен уже в моменте исполнения этого действия. Если мы хорошо знаем эти три категории, благость, страсть и невежество, то мы сможем выбирать из всех привлекательных внешних каких-то вещей те советы, которые относятся к первой категории. Мы должны тщательно избегать все то, что несет на себе энергию страсти и энергию невежества. Спасибо. Можно с вами, по-моему, бесконечно беседовать. Похоже, что уже темнеет. Давайте вот как бы люди обычно любят... Да, Какое-то практическое применение, чтобы в жизни можно было использовать. Вот У нас есть тело, есть ум, есть душа. Да, то есть фактически мы состоим из трех оболочек, грубо говоря. Да. А вот, и каждая из этих оболочек мы должны уделять внимание. Для этого нужно же что-то делать, да. Мы не можем просто молиться, сидеть, и от этого там тело будет здоровым. Не, может быть, можем, но я лично <смех> не встречал, <смех> вот так, чтобы общаться с тем, кто ничего для тела не делает, только молится у него все идеально, я лично не встречал. Поэтому хотелось бы вот у вас спросить из опыта, что бы вы могли посоветовать, чтобы вот, э, и тело поддерживать да, на протяжении жизни, э, при этом поддерживать чистоту ума чтобы не вредить душе, чтобы судьба менялась, может быть, какие-то вот рекомендации на день, какие-то практики, может быть, что вы сами делаете на протяжении дня? Ну, первое, что нужно знать, это то, что надо рано ложиться спать и рано вставать, и не спать слишком долго. Ни в коем случае нельзя спать после восхода солнца, надо вставать до восхода солнца, часа за два до восхода солнца. Понятно, что летом в северных широтах это сложно, но хотя бы в любом случае в 4 или в 5 утра надо уже вставать. В 4 может быть слишком рано для большинства людей. Если ложиться тоже достаточно рано, то этого сна вполне хватит. Это одно простое правило, которое поможет нам сохранять чистоту ума на протяжении дня, которая нам поможет правильно отрегулировать тело, потому что в теле есть свои биологические часы. Когда люди поздно ложатся, ложатся, скажем так, сильно после захода солнца, где-то в полночь или еще что-то такое, то они сбивают свои биоритмы, свои биологические часы, вот. И человек запрограммирован на то, чтобы вставать рано. За какое-то время до рассвета включается вата-доша. это вата-доша активизирует его ум. Сон все равно в это время не крепкий. Это время для медитации. То есть первое правило – это рано вставать. Второе правило – надо омываться каждый день. Желательно не один раз, а хотя бы два раза, потому что наше тело, постоянно источают какие-то токсины, грязные вещи. Вот. Это тоже простая вещь, которая одновременно влияет на наше тело, на наш ум и на наше духовное состояние, потому что если мы поддерживаем ум в ясном состоянии, нам легче молиться Богу, нам легче чувствовать Его присутствие в своей судьбе, понимать. Что еще нужно делать? Ну, желательно, опять же, есть в определенное время, не варьировать это время. И также очень важно стараться сосредотачиваться на том, что мы делаем в данный момент. Часто сейчас люди из-за рассеянного ума, из-за злоупотребления интернетами и гаджетами Они пытаются совмещать много разных дел и даже гордятся своей многозадачностью Но это очень плохо, потому что это плохо влияет на наш ум В конце концов, если человек сосредоточен на том, что он делает Если он ест, нужно есть Можно, разумеется, беседовать с кем-то на каких-то хороших вещах но в конце концов если мы едим нужно есть если мы молимся нужно молиться если мы работаем нужно работать если мы развлекаемся нужно развлекаться а не делать все сразу одновременно и таким образом носить себе урон что еще можно посоветовать ну то есть опять же если я начну советовать все то что я знаю все то к чему я пришел в результате своей не такой уж короткой жизни, то это может затянуться надолго. Но начинать надо хотя бы с раннего подъема, самовения. Ну, естественно, должна быть чистая пища. Ну и, наверное, самое главное, надо стараться общаться с хорошими, чистыми людьми. И стараться, если мы хотим быть похожим на кого-то, стараться нужно делать что-то хорошее для этого человека. Тогда его качества будут переходить к нам. А, и мы будем учиться у Него, сами того не подозревая. А, и а, это нам очень много даст. Не знаю, что еще. Получается, как вот итог, да? если у нас есть понимание законов, есть какие-то практики, которые э, выходят, в конце концов, из законов, да, которые рекомендуются разными там, авторитетами современного мира и Священных Писаний также, потому что я видел, что связь есть. То есть, если мы следуем, мы накапливаем определенную, ну, как благочестие, да, или энергию, или карму. И мы можем ли мы вот, ну, как-то вот взять и направить это в, в какую-то конкретную цель? Или наша жизнь просто улучшается? Или можем, например, вот там держать какой-то пост и направить вот плоды этого поста. Не знаю, чтобы стать богатым, да, там э, вот э, можно ли накопить, да, и вот или делать все то, что мы делаем, с какой-то конкретной целью для достижения какой-то конкретной цели? Можно. Обычно люди этим и занимаются. Другое дело, что э, очень часто люди ставят перед собой какие-то цели, не понимая э, зачем им это нужно. А, то есть, э, очень часто люди не уделяют достаточного внимания вопросу «почему» или «зачем я это делаю?». Им поскорее хочется узнать, как нужно сделать. Люди озабочены поиском ответа на вопрос «что и как?», «что мне нужно и как мне нужно?». Но очень редко люди... Глубоко задумываются над э, вопросом «зачем?». То есть я сейчас могу сказать, да, можно накопить какое-то там благочестие, энергию, еще что-то, пустить в это русло, и это сработает, безусловно. Но мой самый главный совет, прежде чем пускать это в данное русло для достижения конкретной цели, много раз подумайте, а нужно вам достичь этой цели или нет. Вот. То есть не... Э, Воспринимайте вопрос зачем, как нечто само собой разумеющееся, не отмахивайтесь от него. Попытайтесь понять, зачем вам это нужно в высшем, ну в какой-то более отдаленной перспективе. Вот. А не просто потому что ну, вот есть у вас желание, и вам кажется, что если вы этого достигнете, то вы будете счастливы. Не забывайте вопрос, зачем или почему. Спасибо большое, это у нас как такой итог. <смех> нужно сначала задаться вопросом, зачем, зачем а потом мне уже это все нужно... делать. А потом уже что и как. Спасибо вам большое, Харадж. вам спасибо за внимание. Мы продолжим ровно через год. <смех> спасибо.